повелитель приказы вперед ходов больше нет господин господин приказы В осаде. Могучий полководец. Могучий полководец. Приказы? Мой повелитель? Господин! Я выполню любой приказ. Контрразведка. Ищу шпионов. Великий? Да, мой повелитель. Сопровождаю армию. Приказы? Могучий полководец. Мой повелитель. Мой повелитель? Приказы? Могучий полководец. Господин. Приказы? Могучий полководец. Господин. Мой повелитель. Ты еще шпионов. Да, мой господин. Ходов больше нет, господин. Могучий полководец. Приказы. Мой повелитель. Могучий полководец. Мой повелитель. <звы> Готовы поднять паруса? Да, мой господин. Сходим с кораблей, мой повелитель. Готовы поднять паруса, ставить паруса. Ходов больше нет. Господин. назад ходов больше нет господин готовы поднять паруса Ставить паруса. Готовы поднять паруса. Ставить паруса. Мой повелитель. Мой повелитель. Уходим! Готовы поднять паруса? Да, мой господин. Сходим с кораблей. Да, мой господин. Ходов больше нет, господин. Могучий полководец. Наши корабли атакованы. Назад! Назад! Годов больше нет, господин. В атаку! Славная победа! В атаку! Победа за нами, о могучий, Господин! Готовьтесь к бою. Осаждаем поселение, господин. Поселение в осаде, господин. Готовы поднять паруса? Да, мой господин. Высаживаемся. Готовим засаду. Да, мой господин. Приказы?